Пиранья. путевые заметки. Не лао. Вместо предисловия. Всем привет. Моих сморил здоровый сон, а я пишу вам свой отчет по моему отдыху на российском Черноморском побережье. Идея этой книги родилась, когда я увидела конкурс «Книга «Светное путешествие»» от Литрес. Сначала подумала, это что, еще одну книгу специально под конкурс писать? «Да ладно! Не настолько уж я и мечтаю о деньгах и славе, чтобы так упарываться!» А потом подумала еще раз. «Мой внутренний еврей согласен какое-то время еще пережить без мировой славы, если уж на то пошло. Но что, без денег? Нет!» Посмотрела номинации и поняла, что «заметки путешественника» – это что-что доктор прописал. «Я же блогер, у меня же есть!» Про заграничные путешествия у меня, как ни странно, ничего интересного не нашлось. Потому что там all-inclusive, я лежу там бревном на пляжу и лежу, никого не трогаю. Ну, потанцевать могу сходить или в бочу поиграть. Приключения исключены. Надеюсь, вспомнила про акул. А вот курорты Краснодарского края – это просто кладезь. Особенно в сочетании со мной. Поэтому расскажу я вам о трех моих последних, или лучше сказать крайних, чтобы не сглазить, отпусках, которые я провела в чудесном пригороде Сочи. Хотя, во-первых, не собиралась, а во-вторых, зарекалась. А в-третьих, сидя дома в этих карантинах, по ЛАО я почему-то скучаю сильнее, чем даже по Египту. И вот не знаю, куда я сразу рвану, как только отменят этот ужас с прививками, масками и карантинами. А если не отменят, пусть в масках своих сами загорают, и в карантинах сами пусть сидят. А я буду проводить отпуска на Белом море вместо черного и фигачить свои нетленки отсюда. Основные действующие лица. Я. Игорь, мой сын. Максим, Мася, сын моего сына, мой внук. Тетя Люда, тетя моего бывшего мужа. Вот так вот. Катя, мать моего внука. На момент описываемых событий – жена моего сына. ЛАО 2017 Первые впечатления после этих наших Египтов. В 2017 году мы жили еще одной большой семьей все в моей квартире. Я, Игорь, Катя и недавно родившийся внук. Я в первые три года от рождения внука только и спрашивала себя и окружающих. Как другие женщины рожают в сорок, если я вроде не рожала, а чувствую себя кормящей матерью? Но я хоть могу отдать ребенка родителям, уйти в комнату и закрыть дверь с той стороны. В крайнем случае залечу в ванну и гори все синим пламенем. В общем, не жила, а существовала. И тут слышу, мои-то в отпуск собрались. Тетя Люда сама поехала на свое любимое место, где отдыхает много лет. Всегда страшно довольная оттуда возвращается. Ну и моих с собой берет прицепом. Определенную сумму дарит на отпуск Максимке, определенную дают ребятам в долг. А раз живем в одной квартире и едим из одной кастрюли, долг-то общий. Справедливо рассудила я и напросилась тоже в отпуск с ними. Меня взяли. И я понеслась собирать чемоданы впереди собственного визга. Давно не отдыхала и нуждалась в морюшке, как никто. В прошлый раз мы на море были в Египте четыре года назад. Рванули туда на 21 день, так как моя интуиция мне сказала. Фиг знает, когда выберешься в следующий раз. Надо хорошенько отдохнуть. Мы отдохнули на славу. А потом как понеслось. Ипотека, у сына армия, потом свадьба, ребенок и вот это вот все. А я у нас в семье мужик, главный кормилиц и поилец. В этот раз моя интуиция сказала, что без подзарядки батареек морем я долго не проживу. А если ребята отдохнут без меня, то долго не проживут они. Поэтому мы покидали вещи в чемоданы и поехали. Три дня плацкартным поездом, но то такое. Обожаю поезда, и плацкарты люблю больше, чем купе. Как-то мне в них безопаснее и свободнее кажется, хотя и не любитель общежитий. И вот мы ехали такие, ехали и приехали. Оглянулись. Ну что сказать? Ребята, это русский юг. Все, других комментариев нет. Вот, как было много-много лет тому назад, так особо ничего и не изменилось. И это несмотря на то, что сами же арендодатели говорят, что отдыхающих стало мало, все стараются ехать куда-то за границу, хоть это и дороже. Тут я похихикала в несуществующие усы. Сочинцы на полном серьезе сравнивают цену вол-инклюзив с перелетом и трансфером в аэропорт с ценой за комнату в частном доме, общий туалет на коридоре, или в специально отстроенном гараже, переделанном под номера, с удобствами, конечно, но даже со старой двойкой в каком-нибудь богом забытой иностранщине не сравнить. Ну мяу Зато вокруг полно огромных столовок аля Советский союз на сто пятьсот мест, которые по ночам превращаются в рестораны Аля он же. Полно кафешек, магазинов, отелей И что самое удивительное, наш юг активно строится еще. Прям каждый свободный клочок земли – одна большая стройка. «Ребята, они явно что-то знают», – телеграфировала я в блог с места событий и, кажется, была права, если смотреть на это из 2021 года. «Все эти места надо будет кем-то заполнять. Дяди с большими кошельками сюда хорошо вложились, и я уверена, они найдут способы заполнить эти места людьми». Короче… Они заполнят их нами. Или очень на это рассчитывают. Одно радует. Строятся не советские курятники. Курятники активно продаются, но мы их покупать не будем, пусть не надеются. А нормальные, приличные отели. Там, естественно, цены за номер будут как полет на Марс. Зато не надо будет жить, как в коммуналке. Теперь скажите, где я была не права? Я всегда права. Люблю говорить я. И люблю находить этому подтверждение. Кстати, о коммуналке. Жили мы, если по нормальным меркам, на 30-й береговой, то есть в горах. До моря, если энергично и без младенца, то минут пятнадцать. Бегом. Обратно в гору, дольше, разумеется. «Море близко», — говорили они. «Пять минут», — говорили они. И все оказалось совсем не так. Это ладно. 15 минут до моря – это мелочи. Мне на севере до Белого дальше ехать. Машиной. И оно ледяное, а тут хоть теплое. Дошли до моря. В море, никого особо не стесняясь, впадает говнетечка. Это река Лао, говорили они. Чистая, горная, говорили они. А что воняет, так это потому, что застоялось. Если смотреть на море, то слева от говнитечки, ой, простите, от реки Лао, стройка, справа, типа пляж, даже есть кафешка, музыка, тент, дают в аренду лежаки. Пляж маленький, мы попробовали отойти вправо как можно дальше от говнетечки, но там такие камни, что в воду не зайти даже без младенца, с младенцем можно даже не пытаться. Пришлось отбросить лишние принципы и березгливость и дать левее, к мутным зловонным водам горной реки, собравшие на своем пути к морю всю грязь поселка. Там хотя бы на видимой части пляжа булыжники убраны, но в воде камни, блин, как в шарме. Только в шарме вода прозрачная, между камнями плавают скаты и красивые рыбки, а в воду можно войти с удобных, сделанных специально для людей понтонов. А тут... Предлагается просто самоубийца об эти камни, потому что... Других тут пляжей нет, тут все такие. Это спасатель мне сказал, когда я спросила, где тут можно нормально искупаться. «Не может быть», — сказала я. «Я была в этом Лао как минимум дважды. Оба раза с ребенком. Второй раз даже с двумя. Со своим и с подружкиным. И никогда тут не боялась расколоть череп а подводные скалы». И сломать ноги, входя в море. Но не было такого, хоть убейте. И говнетечку я не помню тоже. Стресс штука великая. И даже я со своим топографическим кретинизмом поняла, что мы сейчас находимся в одном конце Лао, а дважды я была совсем в другом его конце. Призвала на помощь Игоря. Ну, вспоминай, ведь нормальные же пляжи были. Тут на помощь пришла Катя. Мол, Посмотрите, какая красивая набережная на той стороне говнетечки. Я хочу хоть раз дойти до туда. И мы пошли отсюда до туда. На набережную посмотреть и понять, правда ли я не сумасшедшая, и есть какое-то другое лао. Там ребята офигенно. Сорян, но ведь из песни слова не выкинешь. Нормальные пляжи, поделенные на участки, каждый со своим названием и со своим ответственным. Там люди... Там белые набережные, там спасатели. И офигенный чувак на гидрике из МЧС. Ой, простите, отвлеклась. Там сервис в ассортименте, начиная от Чурчхелла, Шаурма, кукуруза горячее, пиво холодное, до На гидроскутере специально для вас сегодня дежурит два инструктора: один профессиональный, другой сексуальный Не надо служить в ВДВ, чтобы летать на парашюте. Летайте с нами. Безопасность 1000%. И мы такие сразу «О, сервис! Вот тут мы и будем отдыхать, как люди. Ура! Пусть и ходить далеко». Но ходите, правда очень далеко. Час туда, час обратно. Но хоть какое-то подобие сервиса в сто раз лучше полного его отсутствия. «Надеюсь, я хоть жопу накачаю. Похудеть не мечтаю. Какое там? Тут столько вкусного!» – подумала я. Накачала. Стройная из того отпуска приехала. Сама себя не узнавала. Пожалуй, надо повторить. Это конец ознакомительного фрагмента. Для того, чтобы послушать книгу целиком, переходите по ссылке.